Сбрамника Новая, новый тварь у складе пинской команды Алексей Калтыгин, литерально несколько дён тому, пришел и он у склад колонной команды нашего города Удар у Владимира Хвашинского и тропляя у стойку ворот Вова Хвашинский с пробом добивания Оле, тут тягня Уже Алексей Калтыгин Браво, можем сказать только голкиперу пинской волны протягивая Минская Динамо насядать на вороты своих суперников за развитием нашей сегодняшней сустречи, который момент может отрываться у Минского Динамо, Хвашинский мяч отрывает удар по воротах и литерально миллиметров сейчас не у Владимиру Хвашинскому для того как пинской команды, но але... все-таки Минская Динамо на правах Фаворита у нас Сёльня Гуля ножа снова Владимир Квашинский Майя Момонт Оле, уже. Не сдолил я И пошел мяч На перо тубок Улади Морозова Шукает, шукает Момент Минские Динамоцы Оле, а покуль что Вельми плотным блоком Обороняется волна И вот таки момент Находят зараз для Владимира Хвашинского, Оле, Вова. Лидеры по межсезоне. по трансферах. Это Минская «Динамо» Вадима Скрипченко и Борысовский Кирилла Кирилл Альшевского, Устан Якога, перешли Артем Консовые, Денис Грочик из Минской Динамы, что очень добрый удар от Демченко. и есть вот такая у Федерации футбола. И, как мы бачим, очень драматично развивается история. Для Рогачева, пока что у нас фильмы драматично разгортываются по идее на футбольном поле, и Минская Динамо забивает свой первый мяч, и Андрей Рылоч у нас отзначается забитым голом отрымливая Йон Виншавани. Пинская волна, сдолили мяч на поле, а Минская Динамо себе вернуть. И вот, может быть, момент у пинских футболистов, удар по воротах Очень якостный але иди мяч? По замежам створу, Я когда-то сказал. Кто? Игорь Габриэл у нас в команду. Украинская. Украинского чемпионату Еще один момент у Минского Дономарыня. может сам пробить, что и робить И вот выносит сейчас оборонца пинской волны. Мяч с ленточки. ша один момент и... Усе таки добивая мяч у вороты Владимир Хвашчинский. Робится у нас лиг 2-0. На кары с Минского Динамо. Били, били, били, били. И все ж таки забили у вороты пинской волны. Другий мяч футболя. И очень тяжко для белорусского газатора будет найти трансляции. Этого клуба. Удар по воротах от Минского Динамо. Алия, все-таки литерально сантиметру, миллиметров не копая. футболистам. У Белых тешотках льежский стандарт, алия, нечто не отрывалась у Перамовых. Помеж клубами, но покуль, Арыньо у нас выходит один на один с Брамиком. пробивая всякие двойные сейфы от Алексея Калтыгина. Стоит шасы. Арыньо мяч отрывливая. после вуглового. Комбинация от Минского Динамо. Удар. Вельми моцный. Оле, все ж таки, идеи он. По замежами. Я к плотно упрессингу сустрока. Своих суперников. Минская Динамо. Перехопляя мяч, и летит уже у свою атаку. Минская команда. Может быть, небеспешный. Это гол. Сгубился. Зараз Алексей Калтыгин. Не побачил этот момент, этот момент брамник Кимову, але с нашей комментаторской позиции довольно подобное, это футболисты, а мощная передача у бок Хвашинского и есть великая простора для Вовы Хвашинского, как той локомотив до станции имчить Хвашинский по Фландии, да дает передачу у бок. Морозова и 4-0. Робит Салик на опошних секундах. Будем мы сочить далее за футболом. Свисток арбитра и починаем мы глядеть. Другий тайм. На от Динамо, на от Динамо. Бачим мы, что есть заузаторы минской команды на стадионе Динамо Юнии. И вот Рыла сюда с мячом пробивает по воротах. Алексей Калтыгин, как же добро гуля Брамник, и э, Бегунов, мол, Рылач. Пошла подача у штрафную. Пролетая мимо мяча. Гулец волны. Пролетает Владимир Хвашинский. И удар по воротах от Артема Быкова. И литерально опошним крананием, опошним рухом переводить мяч Все ж таки, под себе. Неким бело-синим пламенем. Но пока Минская Динамо Я одну спробу подать у штрафную Зладила Удар по воротах И залетает мяч у вороты Станислава Ляцко И другого кипера Волны пробиваем Минская Динамо И Душан Бакич, вышел на замену Заявился у нас тут так само И Дубинец, я еще один. Молодой Динамовский форвард! Я Ежедневная спроба Динамо и... Робится лик уже 6-0 И кто ж там забил, шановное господарство Настолько затягивает небо, это заверуха, что навод. не бачно, что отбывается Коля ворот Пинской команды Минская Динамо и Пинская волна Звалился там у нас уже Кутовый стяжок ну а Минская Динамо идея за 7 мячом Бакич! Пробивает по воротам, это 7-0 Это уже некая история Снова же Ливерпульская Но Перемогал Клуб с Мерсисайда тогда